Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, советский средний танк 10 уровня, объект 907, карта степи, игрок Ку Раки. Ну, кто, возможно, не знает, Ку это такое приветствие. По крайней мере, я когда еще давным давно играл в World of Warcraft, у нас так некоторые здоровались. Прошла одна минута, счет уже 0-2. Я понимаю, светляк там слился. Да, где-то быстро-быстро ехал, и, ну, как обычно это бывает. А вот Скорпион-Джи. Неплохая тут позиция получается на этом балкончике. Сам однажды отсюда, помню, настрелял очень много урона. Было дело Вражеский 430 Отступает там 171 единица прочности Вот так вот Но еще есть возможность его добрать Да точно Даже до конца сводиться игрок не стал Настолько он уверен в своих силах А счет 3-3 Я даже не заметил Как он так быстро изменяется иногда Что просто не уследишь 3-4 Была уничтожена ИСУ-152 Там, я смотрю, на, на правом фланге Поддавливает противники ну, Здесь тоже есть кого пострелять Т-10 сюда забрался Вообще, что он тут забыл, непонятно Не его здесь место. Сейчас непонятно, куда снаряд попал Уходит Т-10 из за света, Да, казалось бы, тут дистанция считанные метры Да, и вот эти кусты все равно позволяет Отсветиться Счет становится 3-6 на правом фланге Все плохо Никак не получается Больше пробить Т-10 Здесь пытается игрок выстрелить ключок Ну вот там куда, наверное, ВЛД что ли попал Зарядил золото и сразу Дело сдвинулось с мертвой точки Хотя до этого я не видел Чем он там стрелял Счет 4-7. Союзники здесь добирают Т-10. Мне вот всегда кажется, что вот этот вот режим боя, это получается у нас штурм, да, когда у одних противников есть база, ну, точнее, у одной команды, а другая команда должна эту базу, ну, либо захватить, либо всех уничтожить, понятно, это как и в обычном режиме только здесь, да, у нас и время поменьше отводится, всего 10 минут. Я вот всегда думаю, что преимущество как раз-таки, по идее, у обороняющейся команды. Но, когда я попадаю, обычно почему-то всегда проигрываю. Потому что все куда-то летят вперед, да. Здесь время работает на ту команду, у которой база, то есть которая находится, так сказать, в обороне. Просто не надо никуда лезть вперед. Заняли хорошие позиции. И стоим, ждем. Здесь должен... Да, тот, кто базу... Заз... Ну, у того, кого базы нет, короче, логика понятна. Тот должен более агрессивно, так сказать, играть. Но некоторые почему-то об этом не думают. Ну и о том, что время работает на команду, у которой база. Смотрим дальше. Союзники потихонечку заканчиваются. Даже не потихонечку, мягко говоря, счет уже 6-11. 907 еще продолжает сохранять полный запас прочности. Настреливает уже почти 4000 нанесенного. Не получается здесь пробить вражескую ТТ-шку 9 уровня. Можно пострелять. ППП. Второй Второй уничтоженный противник Еще и загуслить получается Чарфутур этот И уничтожить следующим же выстрелом Третий уничтоженный Счет 9-12 Вон с Проджета можно вообще Идти в клинч смело по-моему Просто в размен. Танковый 907 -ой. ну но тут у Проджета, конечно, шансов никаких нет в размене. Он там пытается как-то отстреливаться, сейчас вообще мимо. Что-то Проджета вообще непонятное пытался сделать. раза получается пробить вафлю вот первый урон которым в этом бою получил 907 это конечно же чемодан от арты но всего на 5 единиц урона кстати снарядов уже крайне мало остается у 907 -го. всего 12 штук два базовых 9 золотых и один фугасный ну фугас тоже пригодится да в ту же вафлю к примеру можно пробить ну или арту а там еще вон борщ есть. До конца боя остается три с небольшим минуты. Да, ситуация, конечно. Чтобы победить, получается, надо уничтожить всех противников. Другого варианта уже нет. Ну и базу, конечно, захватить времени не хватит. Ну, в принципе, да, хватило бы, но кто даст, когда еще в живых пять противников. Вот, наконец-то удается кого-то обнаружить здесь, прячется за камушком там. А время тает. Все меньше и меньше. Уже две с небольшим минуты осталось. Противник может разойтись по карте, чтобы потом просто не успеешь всех. Найти. А, или проще встать на захват и ждать, пока они сами приедут за тобой. <laughs> Можно и так попробовать. Удается удивить здесь. И опять в ответку. Не пробитие. А. Продолжает 907 танковать. Остается 4 противника и минута 40, там, 6, 45, 44 секунды. Арта прячется. Вот так вот едешь, сейчас есть риск с любой стороны, что прилетит. Целых 3 ПТ-шки. арта не промахнулась на 600 урона почти вот он использован был фугас как так, да? вафля, вафля промахивается слева там еще одна птшка не знаю, спит она что ли, где она стоит шотный борщ как все просто получается. Ну и у, у Тигра тут уже никаких шансов. Он что-то вообще как-то не понимает, что он здесь делает и как он тут оказался. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.